Облака идут вперед Ветер их с собой зовет Солнце сходит над землей И день приходит к нам иной Много я дорог прошел Только смерть я не нашел Ложь держала огнем горя Не узнаешь никогда то, что друг предаст тебя. Если будешь чуть себя, то и правда вся твоя, В магистралях городов, жизнь всегда идет вперед, правду жизни не ищи, Это все любил души, Ты природою рождт и судьбою. Рожден быть свободным Навсегда завещали ими Тебе эту истину одну ты ходил, охвати свою, не узнаешь никогда, То, что друг предаст тебя, если будешь сидеть. Природою рождм и судьбой награжден Быть свободным для себя. Будь как ветер в облаках, и держи себя в руках.